Привет! Снова рады видеть вас на нашем канале и сегодня будем говорить о больном вопросе, много очень дискуссий по этому поводу было, можно ли добиться от страховой компании компенсации морального ущерба в случае несвоевременной выплаты страхового возмещения. На самом деле проблема старая как мир, достаточно долго о ней говорят. И достаточно длительное время позиция судов была следующая, о том, что в договорных отношениях, где есть стороны, страхователь, страховщик, есть взаимные права и обязанности, ни о каком взыскании морального ущерба говорить просто невозможно. Более того, это и подтверждалось практикой Верховного Суда Украины, ссылку на реестр даем в приложении. Это, в принципе, достаточно знаковая практика в вопросах взыскания э, компенсации морального ущерба в договорных отношениях. В общих чертах суть этого дела такова. Человек обратился в одно из банковских учреждений в Украине, э, открыл депозитный счет, разместил там деньги и через некоторое время обратился в банк с целью получить свои деньги и проценты э, за время размещения депозитного вклада. Ну а дальше события развивались так как нередко бывает у нас. То есть сотрудники банка в системе не нашли этого депозитного вклада. Естественно, за этим последовало криминальное производство и длительные судебные разбирательства. В результате судебных разбирательств иск этого клиента банка был удовлетворен. Ну, естественно, он вернул все деньги, которые он разместил на счету вместе с процентами и штрафными санкциями. С учетом того, что судебные разбирательства были длительные, а в нашей судебной системе, к сожалению, по-другому не бывают. Кстати, многие клиенты возмущаются и говорят, почему долго? То есть это реалии, в которых мы на сегодняшний день находимся и живем. То есть разбирательство по страховому возмещению так, чтобы оно закончилось за 5-6 месяцев, это единичные случаи. То есть средний срок это год. Так вот. Вероятно, что в длительном процессе мало кто может сохранить нормальное свое эмоциональное состояние. В данном случае оно отразилось на здоровье человека, он вынужден был лечиться, поимел серьезные проблемы, это есть в материалах дела, и, соответственно, в связи с этим предъявил требования по возмещению морального ущерба, основываясь на статье 23 Гражданского кодекса Украины. И в принципе позиция Верховного суда по этому делу была следующей. В удовлетворении исковых требований в этой части было отказано и суд счел это законным и справедливым. Ситуация такая, что действительно договор банковского вклада не предусматривает возможности компенсации морального ущерба. Ну а теперь о шедеврах судебной практики в области страхования. Ссылку на дело даем также в приложении. Тут ситуация классическая. Человек спорил со страховой компанией по поводу страхового возмещения и также предъявил требования по поводу компенсации морального ущерба в связи с тем, что страховое возмещение не было выплачено в установленные законом сроки. Дело рассматривалось в Верховном суде, и Верховный суд вернул его э, на рассмотрение в первой инстанции. И вот интересна позиция Верховного суда о том, что он опять же, ссылаясь на э, 23-ю статью Гражданского кодекса, говорит о том, что суд... Э, Первая инстанция, апелляционная инстанция не полностью установил обстоятельства, предмет, основания иска и так далее, и в связи с этим э, реально ставит вопрос о компенсации морального ущерба в договорных правоотношениях. Мы писали э, об этом деле на нашем сайте, был очень интересен прецедент, так э, будет ли такая история, что страховые компании у нас начнут платить моральный ущерб э, за несвоевременную выплату страхового возмещения. То есть на самом деле ситуация была глупая, абсурдная, но... Э, Посмотреть, чем эта история закончится, было интересно. По состоянию на сейчас дело э, повторно рассмотрела первая инстанция, апелляционная инстанция. Вот по апелляционной инстанции позиция осталась, как и в случае, о котором мы говорили ранее. То есть э, э, позиция суда следующая. Компенсация морального ущерба возможна только в случаях, когда это прямо предусмотрено договором или законом. Поскольку у нас спор э, по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, то э, все условия установлены там законом. И там четко прописаны случаи, когда э, лицо может рассчитывать на компенсацию морального ущерба. Это когда лицо находилось на лечении, в данном случае 5% от суммы выплаты, ну либо э, компенсация морального ущерба родственникам погибших. Поэтому на сегодняшний день прецедентов по взысканию э, морального ущерба в рамках договорных отношений со страховых компаний нет, ну, за исключением э, вот, непонятного этого промежуточного постановления Верховного Суда. И фактически основания и возможности для взыскания со страховой компании морального ущерба в рамках договорных отношений не отсутствуют. Поэтому будьте внимательны при формировании своих исковых требований, обсуждайте это со своими юристами. Спасибо, что остаетесь с нами, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, пишите темы, которые вас интересуют, а мы постараемся сделать еще больше интересного контента. Спасибо.